переезжаем, а? я переезжаю а? со своей техникой в сад. На самом деле мы купили новый коттедж и теперь мы живем э, вдвоем. Мы теперь подписали угу. документы, мы, мы теперь с Тимуром родные братья и живем в одном доме. А родители еще не решили, кто из нас будет общим родителями, поэтому не знаю. Вот, давай на суефа! В общем, мне тут складывают лампы, там всякие штативы, штативы для лампы. Все. А а это мне квартиру ломает. В общем, вот так вот провода, тут лампы. Это ты уже YouTube вкладываешь? YouTube снимаешь? Да. Всем привет. Еще я постригся, а, и да, сад ушел и он тоже туда приедет в сад. Компа здесь нет. Понимаете? Нету просто вот здесь его нету. Поделся. Понятно? Исчез. Все. С -с сделал, короче. Сам сделал, все. Э -э -э -э. Камера будет стоять здесь. Одна лампа. Здесь все, вот да. Здесь я буду сидеть. Э -э -э ну, стул скажу, конечно, не из серьезных, но не важно. В общем, вот так вот выглядит мой сетап. Сама комната. Вот, типа пока что стул все мне кажется или тут акустика не очень все все здесь стоит все готово я здесь все рабочие условия ну кроме акустики напишите что вы думаете по этому поводу ведь все видосы летом будут выходить отсюда и наверное Часто. Узнай новое, будут выходить вот так вот, здесь будут картинки выскакивать. И я уже буду более интересно говорить, и более интересные темы. Будут выходить влоги с Тимой, с улицы, просто в, в саду. А, скетчи будут выходить? Точно, созатом скетчи будут выходить. Отсюда. Так же, как и раньше. Два скетча вышло раньше, в прошлом летом и все Сейчас, короче, буду монтировать это видео. Да, я забыл сказать то, что я постригся. Я уже говорил, конечно, но то, что я постригся на все лето. И то есть я не буду стричься уже все лето. Вот постригусь перед первым сентябрем, То есть перед первым сентября. А так всем удачи, всем пока.